В церкви. А, Поехали, ебану. Живи, Михалыч. Всё, он даже не поедет там. Вообще-то дорожка. Стрешно. Не надо вставать. Не надо. Oiphaz